Меня зовут Гафин Намир, мне сейчас 7 лет. Я ну, на этих курсах научился э, быстрее читать. И, и я начал понимать тексты лучше. И. Ну, мне тут понравилось, когда мы это ну, делали всякие эти упражнения, да, различные У -у -у. различные. Например, лабиринт больше всего мне понравился. А еще мне понравилось, когда мы играли в студии и И... Еще мне понравилось, как, как вы считаете, до 10 угу. А порекомендовал бы курсы своим друзьям? Никому не рекомендовал бы. А порекомендовал бы, да? Тебе понравилось? Говорят, Хочешь кому-нибудь рекомендовать? Хочу, но... На... Что, Что не хочет? Ну, ты рассказываешь, да? Хорошо, открыть этот Кстати, спадал. Нет, да, а, понравилось то, что он стал Ой, э, больше слов в минуту читать. Действительно, он начал усваивать лучше. А, улучшилась концентрация внимания. А, упражнения понравились. понравилось наш педагог Мария, ее подход к детям, что это было все в форме, скажем так, ну, э, вот, игровой что ли как-то. ну детям нравилось, по крайней мере, Море находил с удовольствием сюда. Вот. А, так, рекомендовать, ну, мы его, э, ну, будем рекомендовать. Так, Чуть -чуть было. А, ну, то, что друзья, здесь э, и друзья появились новые, потом, что еще? Все уже, наверное, я уже забыла, что хотела сказать. Хорошо, спасибо.